Frontside фрирайд, черные лыжи, тесты, очередная лыжа. Поехали. Здравствуйте! Вот такая лыжа, как вы видели в титрах. Я не хочу, честно говоря, знать о ней, потому что думать о ней больше не хочу она мне не интересно. Вот именно в рамках такого катания, которое меня от нее могло интересовать и ты тестировал. Я ее тестировал в нет раз во фрирайде. И это было в принципе в следующем Значит, лыжа Очень быстрая, она хочет ехать быстро И она жесткая При этом, ну, как бы очень стабильная, наверное, на скорости Я все понимаю В итоге, в итоге мы получаем следующее То есть она очень зависима от качества снега Который под ногами Вот, значит, у меня было несколько участков То есть линия была такая построена, тестовая так Чтобы протестить лыжи и в мягком, и в жестком, и в разбитом И в морозном там, где было мягко, там, где можно было хорошо ехать Вот вообще у меня к ней вопросов нет Она, в принципе, цепкая, она отличная, она контролирует скорость Она, в общем-то, не парится, можно вваливать И она легко маневрирует, повороты меняются Но на мягком снегу, потому что она этот мягкий снег, ну, как бы шикарит, форшматит Вот, опять-таки, ехать только классикой, загрузками Вот, сама она об этот мягкий снег никак не гнется и его просто рубасит когда мы выехали в жесткий снег, в жесткий наст, во-первых, она как бы упасит в ноги страшно маневрировать, она без скорости вообще не хочет, она упирается все всем, распускается, расползается, вот, и все неровности все в наших ногах. Значит, когда мы приехали на корку, то она в эту корку вломилась сразу, проломи все, потому что очень острая, очень жесткая, и чуть-чуть буквально вот... Неосторожно какое-то движение, она, при этом она еще и узкая, и поэтому поперечно скользить по корке у нее не получается. В общем, в итоге она проваливается. И самое ужасное в ней, что если она проваливается, то она как бы уходит в такой разнос, в разнос. Да? Задник жесткий, его не прогнуть, не продавить никак. На носок опираться нельзя, она провалится. На задник нельзя, его вынесет. В общем, как бы стабильность теряется и вообще все становится как бы не фан. Вот, Единственное место, где она работает хорошо на жестком это подготовленная трасса. Стиль гиганта. Очень все управляем, очень все понятно. Не надо менять стилистику, фигасти И все хорошо. То есть хотите, как полезной, бы, другой, хотите, скользящий, неважно. Но, в общем, получается, что фрирайда в этой лыжи нет, потому что она жесткая. Она очень зависима от хорошего снега Но я знаю, могу сказать вам только одно Что в хорошем снегу любая лыжа прекрасна Любая лыжа чистый мед в хорошем снегу Лыжа фрирайдная Дает себе знать, проявляет все свои Слабые места Вот именно во всяких на, смежных состояниях Жестко, нас, там корка, разбитуха Вот во всех этих стихиях Эта лыжа облажалась по полу. А в хорошем, извините, мягком Снежкудок я могу И, и на доске от забора вот, поэтому данная лыжа мне в, в рамках вообще применения слова фрирайд неинтересно. применение слова, в принципе, трассовое катание тоже неинтересно, не знаю, для чего она нужна, для кого, наверное, только для тех, кто катается либо в идеальном снегу, либо на каких-то идеальных жестких поверхностях в целине, все, больше ничего, либо каким-то лютым классиком, которые вот совсем не катают какую-то корку там или что-то еще и пытаются Стремиться к каким-то идеальным условиям снег. Вот для них, наверное, это фан. Для меня вообще нерабочая лыжа, полный отстой. Все, прощай. Мы встретимся снова, наверное, едва ли. Ну вот, чтобы не пропустить следующий тест, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!